Армрестлинг известная спортивная борьба, в которой противники, сцепившись ладонями, упираясь на локти рук, стремятся прижать к столу руку соперника. В Татарстане армспорт имеет большую популярность. Здесь он по праву считается национальным видом спорта. Одной из важных ее особенностей является отсутствие ограничений по возрасту. Начать заниматься армспортом может каждый, независимо от того, сколько ему лет. Главное – тренироваться в своей весовой категории. Нет крайнего возраста, в котором можно прийти в этот вид спорта. То есть в легкую атлетику будучи студентом уже не придешь, да, если ты не начал с детства в плавании уже нет, да, И в гимнастике ты уже вообще пенсионер, да, или фигурном катании. Армрестлинг – это вид спорта такой, если у тебя есть как бы данные, то, в общем-то, можно начать, будучи студентом первого курса. Богатыри Казанского Федерального решили побороться за звание сильнейшего на соревнованиях рестлингов в первенстве КФУ. Желающих попробовать свои силы нашлось около 200 студентов самых разных факультетов университета. Хотя студентов КФУ в хорошей физической форме много, но для каждого участие в соревнованиях имеет свой смысл. Ну, вырабатывать силу духа, силу воли. Там, потом ну, как бы и в общем тело укрепляет. Ну, не то, что говорят типа армрестлинг, только руки. На самом деле это все тело. Работает все тело. Даже за столом при борьбе работает все тело. Отметим, что даже в таком тяжелом и мужском виде спорта находится представительницы слабого пола. Здесь юные спортсменки не отстают от парней физподготовки и силы духа. Я участвую третий год уже. Мне нравится это. Я, получается, за честь института поддерживаю командный дух. Мы команды занимаем призовые места. Это очень похвально. Выявлены финалисты в своих весовых категориях. Победители будут защищать честь университета в межвузовских соревнованиях. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универньюз.